Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о потолках. Меня часто спрашивают, какие делают, какие используют, какие не используют. Я встречаю в своей работе на протяжении уже многих лет только лишь ну, набор из трех вариантов. Больше не встречаю никакие практически. То есть в моей работе вот у меня в проектах всегда присутствует. Либо это будет гипсокартон. Одинарный, двойной, это уже другой вопрос. Там, какие цели, какие планы и что захотел заказчик. Это первое. Второе. Чаще всего это простая МДФ панель, потому что она уже готовая, отделанная и все, потом только галтельки прибиваются. Потому что каркасный дом, он все-таки здесь ферма и так далее, все это немножко двигается и нужно понимать, что э, как раз таки при движении могут происходить трещины и тому подобное. Поэтому это, скажем так, экономически опять же очень выгодно, это дешево, надежно и сердито эстетически это уже другой вопрос что касаемо гипсокартона там все понятно делается как на деревянный брусок бывает разные немножко вариации но все равно мы делаем по крайней мере на дереве это сто процентов никаких у нас металлокаркасов нет как для перегородок так и для потолков смотрите что касаемо МДФ потолка очень интересная раскладка по потолкам считается хорошим то нам и более правильно сделать это если у вас будет шов на потолке перехлестываться через две панели, повторяться точнее. Не, вы не делаете скажем, одна, один стык здесь, второй стык здесь, ну, в разных местах, просто через одну панель идет повторение. Нет, здесь делается через две панели повторения. Это касаемо и внутренних потолков и фасадной вагонки. То же самое идет через две повторения. Это эстетически намного э, красивее нет вот этой лесенки и постоянной повторяющейся линии, ну вот, вот четко отслеживающей вообще через доску, потому что чем вы дальше разнесете, да, три там, четыре, отведете и потом повторите опять, у вас эти линии, они будут, ну, как бы перехлестываться через разные, и вы... Сможете немножко маневрировать, если у вас будет немножко уходить туда или сюда, то это будет совершенно незаметно. То когда вы выстраиваете через одну доску линию, вот она должна быть уже максимально ровной. Это просто симметрия и, и все, и не более того. Есть еще используется дикий шов, но это вот э, в Германии плиточники делают, то есть чтобы швы не повторялись. То есть торцевой шов, он не должен повторяться. Практически, там где-то он через сколько-то метров должен ну, может повториться. А так они уводят специально. Есть здесь, ага, нужно отрезать, чтобы он не пришел, ни с этим, ни с этим не сверился. Все, это получается так, что э, связано каким-то образом, насколько мне сказали, с психологией. Что вот, э, человеку не нужно искать эту привязку, потому что многие садятся и смотрят. Вот это и потом начинается раскладывать. там Вот этот чуть-чуть туда ушел, этот чуть-чуть сюда. А здесь все, ты смотришь, у тебя нет ничего к чему привязаться. Это каким-то образом связано с психологией, плюс еще и эстетика тоже. Она, я не знаю, я делал вот панели на стенках с диким швом, мне очень понравилось, потому что действительно нет ни не к чему привязаться, нет привести вот к чему привязать эту линию, ее не с этой, не с этой, не свести, а ту не стой, не стой. То есть и идет как бы ну такой хороший расклад, мне нравится. Вот. В ванных комнатах и в бане всегда идет вагонка. Абсолютно всегда. Я не встречал ничего другого. Гипс не помню даже. Делал, не делал. Не могу припомнить такого, но чаще всего это вагонка. Что касаемо натяжных потолков, то здесь это будет скорее всего экзотика. И какие-то, ну, такие, знаете, совершенно индивидуальные случаи. Редкие. Потому что на самом деле технически будет выполнить достаточно непросто. Такое большое количество помещений, где будет... Противопожарный датчик обязательно, то есть нужно закладную ставить, это будут там, встроенные светильники, стока или стока, блин, э -э будут коробки там электрические и так далее, это все можно сделать, я не говорю, что это ничего невозможно, это все можно сделать. Но плюс еще будут у нас вентиляционные трубы, а вентиляционные трубы, они обрезаются только лишь, когда уже сделан потолок, то есть в конце, в самом-самом конце, когда... Все малярные работы закончены, когда все сделано, галтельки поставлены, плинтуса поставлены, придет жестянщик, ой, жестянщик, вентиляционщик, и они обрежут спокойно под, как раз таки, под потолок. Как это будет в моменте с натяжными потолками? Ну, мне кажется, это просто очень, очень сложная схема, которую, опять же, нужно возвращаться, финны всегда, они... Ну, скажем так, все упрощают, делают индустрию, индустри... индустриализация. То есть, как сделать быстро и просто, и дешево при этом. И чтобы это все было, выглядело ну, нормально, по крайней мере. То есть, это экономически оправдано. И вот как раз-таки есть вот некоторые заказчики, которые хотят там сделать какие-то свои потолки. Они делают там, кто вот ткань натягивает, рейку делает, кто... Я видел, один заказчик делал, он там какие-то такие панели покупал. Они как э, такие ворсисты, ну, скажем так. Я не знаю даже как назвать. Но в общем, если человек хочет что-то сделать, то он может сделать. В нашем случае как мы как... Э, большая компания, да, я подрядчик, субподрядчик являюсь, я выполняю свою узкую работу. И у меня просто будет либо в договоре, либо есть у меня потолок такой, такой, такой. Либо, если заказчик собирается там что-то другое сделать, то вот как раз-таки главная контора, она просто отказывается. Хорошо, хочешь делать, делай. Не вопрос. Это под твою ответственность и так далее. Значит, я закончу на том, что поставлю пленку, сделаю там сотку утеплителя по потолку, скажем, по чердачному помещению и прибью 48-й брусок шагом 400 в качестве обрешетки. Все, и на этом закончу. Заказчик уже самостоятельно будет делать сам, что он захочет. Ну, какие-то эксклюзивы. В наших вариантах, только я как повторюсь еще раз, гипсокартон, МДФ-панель и душ. Душ и баня, вагонка. Все. Если человек хочет что-то эксклюзивная, там другое и так далее, пожалуйста, ему это не включается в стоимость, выкидывается, но он будет делать своими силами и своими, э, там, закупками и так далее. То есть это все связано с экономикой. И опять же, не забывайте, что вот все разнообразные работы, они привязывают нас, плотников, да, вот как у меня есть свой подряд, он привязывает меня к определенному набору инструментов. И опять же, у меня даже так э, регулярно, скажем так, э, подбешивает то, что начинается, мода пошла, светильники такие. Раньше были там, 90 с чем-то, да, коронка нужна была, там, ну какая-то такая, 92-95 они писали, электрики пишут на потолке. Потом началось, там, 120, там, то сейчас то 160, то 200, блин. Ну, это как бы вот, мне нужно купить эту коронку такого размера для того, чтобы высверлить отверстие в потолке. Либо это лобзиком потом вырезать. То есть вот, вот это немного раздражает. Почему? Потому что это вот меняет э, привычный уклад. Это отходит от темы. У меня, допустим, нет этой коронки. И я не уверен, что она будет повторяться, этот вот, 200-й диаметр, или не будет. То есть я ее куплю, я буду с собой... Хрен с ним, там, что я ее купил, там деньги потратил, это полбеды. Но это все с собой таскать надо. Это возить, это, блин, переносить. Блин, вот, вот в этом варианте мне не нравится. Вот. Поэтому здесь, скажем так, как индустрия, машина работает, все более-менее стандартно, все более-менее понятно и всех все устраивает. Вот. Поэтому такой хороший вариант, мне нравится. На этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.